откровение, которое пришло в связи со сферой Тетер восхождение к любви. В начале всякого творения формируется нить жизни. Духовная струна, которая есть у всех, кто устремлен к созиданию. Эта струна – звук, который безмолвен. Это звук, у которого нет внешнего проявления, но есть смысл, соответствующий внутренним хранилищам знаний человека и открывающий их своим молчанием. Вот понимаете, каждое откровение – это, по сути дела, ключ к нашим внутренним к хранилищам знаний, к нашей реликтовой памяти, в которую мы сами найти не можем. Благодаря этим откровениям у нас возникает совибрация, и вот эта вибрация открывает вот эти хранилища знаний. Бина, Хокма и Кетер, то есть Сатурн, Нептун и Уран, формируют струну, способную излучать светотворение через Терпение, разум, мудрость и любовь. Это всего лишь одна струна звука Вселенной, но этот звук является основанием для образования цветов радуги. Одна, триединная нота созидания, в которой есть все движения жизни и музыка счастья, обладание жизни. Это первоначальный звук творения, самый близкий к Богу. Самый первый звук состоит из трех цветов. А из этих цветов можно формироваться все другие цвета. Когда мы звучим как Бог, это больше, чем любое наше движение, чем любая наша мысль. Потому что в этом состоянии мы начинаем воспринимать все миростроение, как его воспринимает сам Бог. И видим хрустальные корни древа жизни, которые определяют физической реальности и отца, и сына, и святую мать. И видим путь, который зарождается, продлевается. И ведет в сердце истинного человека хрустальные звуки понимания, усиления и любви. Обратите внимание, корни древа жизни хрустальные. То есть речь идет о минеральном царстве природы. С него всего начинается. Древо жизни начинается с минерального царства природы. Потом растительные, потом животные, потом человеческие, потом богочеловеческие. Вот вам пять ветвей основных древа жизни. Сливаясь в сердце человека в триединый аккорд, хрустальные звуки зажигают в груди новое золотое солнце вечной жизни. Тоже очень интересный момент. То есть мы можем питаться внутренней энергией. Ну, тоже Солнце дает эту энергию. А оказывается, мы можем иметь, каждый может иметь внутри себя неиссякаемый источник энергии – это Солнце-2. Солнце своей души. Слава Богу. Вот где должно подсоединиться. И тогда никаких проблем с энергией у нас не будет, мы ее будем постоянно дополнительно получать от Отца по задачам, которые ставим перед собой и по той необходимости, которая возникает. Тепло этих золотых лучей стали ощущать и земля, и природа, и океан. Всюду образовались разноцветные радужные облака. И из них пошел радужный дождь. И капли, которые падали на землю, вод людей, меняли все, к чему прикасались. благодаря этому тело лучей людей стало ощущать состояние мирового океана, земли, природы и отзываться своим разумом на любые возникающие проблемы. Также и океан, земля и природа стали катализировать наши мечты и желания, изгонять из наших тел деструкции и болезни. То есть процесс взаимный. То есть мы делаем добро для нашей природы, для нашей планеты, и они стараются также ответить нам.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 и человека. Тень выходит из человека и пятится от него. Почему? Значит, сам человек стал звучать свет. Он становится источником света. Свет нарастает в золотом сердце, и от этого света ежится, и удаляется от него тьма, которая не может выдержать его давление. Свет идет вглубь земли, распространяется по всей ее поверхности, и у людей во взоре появляется и нарастает детская бесстрашие. Двенадцать высоких сущностей космоса проявляются вокруг Земли, они обрувают и а собирают паутину с полисов Земли и сжигают ее, Но благодаря этому на Землю Прорывается водопад многомерного света. Рядом с ним появляется высокая женщина в белом одеянии. Протягивает в свет руки и берет из него внезапно возникшего ребенка. Ребенок радует рукам и ее объятия. И быстро растет прямо на глазах. Очень быстро он вырастает на настоящего великана.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 Жемчужин. И Отец говорит, эта музыка даст тебе высшие настройки организма, ясновидно, яснознание, ясно чувствование, ясно слышание, понимание и любовь, которые приведут тебя к божественному восприятию мира, к новому качеству тебя самого.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 Форму жизни переходит в другую. И куда они все направляются? Прислушивайся к молчанию, Пока не начнет в тебе колыхаться то, К чему ты прислушиваешься. Я смотрел на жемчужину, Которую держал в отец, И видел в ее глубине песчинку, С которой она начиналась. И отец подтвердил, это ее корень из кварца. Маленький хрусталь, которого растает в большую космическую жемчужину. И каждый, кто растет, возвеличивает своим ростом того, кто его взращивает. У меня нет никаких начал, а у тебя есть начало твоего осознания. Прислушайся к молчанию, слушающий Бога, и пойми, что начало жемчужины – это маленькая песчинка, с которой начинался наш взаимный резонанс. Когда вы на него отвлекаетесь, вы становитесь богатыря. Подумай об этом, и я стал думать.